Топовые процессоры и видеокарты становятся все горячей. Для новых Core i9 водянка уже не прихоть, а необходимость, а для видеокарты изобретен новый, не совсем удачный разъем питания, который одни предлагают смазывать прежде чем вставлять, а другие не замечают проблемы. А ведь еще 10 лет назад мы спокойно охлаждали Core i5 боксовыми кулерами, а про надежность зоны питания материнских плат задумывались лишь гики дайвер клокеры так почему мы свернули на горячую дорожку, как охладить топовые камни без потери производительности и стоит ли ждать снижения аппетитов чипов в будущем. На связи МК меня зовут Михаил Крошин, поехали. По традиции начнем с минутки физики. Почему полупроводники вообще греются при работе? В матанные кванты мы не полезем, по крайней мере в этом ролике. Здесь можно все объяснить на пальцах. Мы знаем, что чипы имеют внутри себя миллиарды крошечных транзисторов. Миниатюрные переключатели, которые пропускают или не пропускают электрический ток, в зависимости от приложенного к ним напряжения. Отсюда и нагрев. Транзистор, как и любой компонент электрической сети, имеет сопротивление. Да, оно крайне мало, но если вспомнить про количество этих переключателей, общее сопротивление процессора легко доходит до десятков миллиом. Но это все еще мало. Сопротивление обычных ламп накаливания доходит до сотен Ом. Но почему тогда процессоры так сильно греются? Дело в том, что выделяемое тепло зависит не только от сопротивления, но и от тока. Нередко он достигает сотни ампер, что сравнимо с некоторыми видами сварки. Как итог, мы приходим к сотне другой ватт тепловыделения. С физикой разобрались, перейдем к теории. И тут прослеживается интересная тенденция. Еще во времена Pentium-4 официальные цифры тепловыделения подбирались к сотне ватт. И с тех пор мало менялись в сторону увеличения. Да, разумеется, бывали интересные исключения в виде 220-ваттных FUFX, но в среднем на протяжении почти 20 лет вендоры далеко за сотню ватт не забирались. Но тогда почему стоковый i7 второго поколения отличается от стокового i7 13 поколения по тепловыделению вдвое, хотя на деле по официальным теплопакетам разница всего в 30 ватт? Ответ прост, производители стали мухлевать, причем сразу в двух направлениях, так что AMD, что Intel начали активно использовать технологии авторазгона. Например, если i7-2600K при родной частоте в 3.4 ГГц мог бустить только до 3.8, то вот i7-13700K при той же родной частоте может бустить уже до 5.4 ГГц. Но при этом теплопакет всегда указывается при родных частотах без турбобуста. Если новый i7 или i9 зажать в его родные 125 Вт, то, судя по падению производительности, никаких 5 ГГц увидеть не получится. В случае со старым i7 таких проблем нет. Частота если и падает, то от силы на пару сотен МГц. В гонке производительности все средства хороши, поэтому легким мановением руки компании разрешают процессорам потреблять больше официального TDP. Intel называет такой теплопакет на стероидах максимум Turbo Power. И держитесь крепче для все того же i7 13 поколения он вдвое больше стандартного TDP аж 253 ватта. AMD поступает иначе — в ее случае по умолчанию процессоры могут потреблять на треть больше официального лимита, что в случае со 175 ваттными решениями прибавляет вполне весомые 60 ватт и снова уходит за 200+. Если в случае с процессорами производители хоть как-то пытаются шифроваться, то видеокарты уже давно превратились в портативные черные дыры. Алды помнят, что больше 10 лет назад отвальная GTX 480 потребляла из коробки 250 ватт, а двухчиповая GTX 690 и все 300. Еще в 2014 году у AMD вышла монструозная R9 295X2, которая имела потрясающий теплопакет в 500 ватт и требовало почти что киловаттного блока питания. Так что текущий 350 ватт в 3090 и даже 450 ватт в RTX 4090 уж точно не рекордсмены по жору, это скорее новый виток после относительно холодных GTX 980 Ti и 1080 Ti. Но все еще тенденция далека от приятной, если набор оборотов продолжится, RTX 5090 точно поставит рекорд потребления. 200-ваттные процессоры и 300-ваттные видеокарты, если еще не стали нормой, то максимально приблизились к этому. Но почему же так произошло и как с этим бороться? Любая компания, которая производит продукты поколениями, заинтересована пересадить пользователей на новинки и желательно привлечь юзеров со стороны. И вплоть до конца нулевых в процессорах это не было проблемой. Техпроцессы каждый год серьезно снижались, а потенциал для роста казалось бы был безграничным. Буквально за три года мир шагнул от одноядерных Пентиум к четырехядерным Core 2 Quad. А с видеокартами было еще проще. Выходит новый шейдер или версия DirectX, и ваша трехлетняя карточка вдруг совсем не хочет запускать Crysis или выдает красивые артефакты в желанной Half-Life 2. Нужно идти в магазин за новой карточкой. Короче говоря, пока технологии поспевали за маркетологами, Проблем не было, мы видели интересные холодные чипы с отличным бустом производительности относительно предшественников. Но уже в 2010-х наметились первые проблемы. Чтобы и дальше увеличивать производительность, нужно наращивать количество ядер и других вычислительных блоков. А для этого нужно продолжать увеличивать количество транзисторов, а чтобы они потребляли меньше энергии, нужно переходить на более тонкие техпроцессы, с чем и случился затык. Подробнее об этом мы говорили в ролике про фейковые нанометры. Если вкратце, то проблема в том, что современные техпроцессы давно уже не привязаны ни к затвору, ни к другим частям транзистора. И это в итоге привело к тому, что нанометры стали ненастоящими. Поэтому и снижение энергопотребления при переходе на формально более тонкие нанометры ощутимо замедлилось. В итоге инженеры уперлись в проблему. Поднять производительность без наращивания числа транзисторов невозможно. RTX 4090 вдвое быстрее предшественницы лишь из-за того, что в ее чипе втрое больше транзисторов, а маркетологам, рисующим красивые графики, позарез нужны цифры. Инженерам ничего не остается, как задирать TDP в облака и молиться, чтобы ничего не расплавилось. И, как показывает практика, такое все-таки случается. Теперь, когда причины роста тепловыделения понятны, остается последний важный вопрос. Как можно с этим бороться? Вариант решения проблем тут два. И рассмотрим сначала дешевый. Он заключается в том, что очень мало кому на самом деле нужны 16-ядерные ряженки и 24-ядерные Core i9, эти процессоры созданы больше для домашних рабочих станций, и они дают минимальный буст в играх относительно куда более простых шестиядерных Ryzen 5 или Core i5, и то нередко разница видна лишь в заоблачных сотнях FPS. Поэтому если вы не планируете обсчитывать, как космические корабли бороздят просторы большого театра, в текущих реалиях нет смысла уходить за 6-8 ядер, а с ними даже в тяжелых задачах серьезного жора нет. Тот же Ryzen 5 5600 в стресс-тестах потребляет около 120 ватт, а в играх нередко вдвое меньше. Это же касается и Core i5-12400F, в играх даже с RTX 3080 Full HD он отстает от Core i9-12900K лишь на 10%, но при этом стоит в 3-4 раза дешевле и ощутимо холодней. Но что делать, если топовый процессор все же нужен, а для обогрева квартиры у вас есть батареи? На помощь приходит ограничение тепловыделения. Дело в том, что нередко частоты под 6 ГГц добываются всеми правдами и неправдами в виде существенного повышения напряжения, что в свою очередь уводит TDP в облака. Если последнее ограничить на более приятном уровне, частота упадет достаточно слабо, но вот нагрев ощутимо снизится. Отличный пример 16 ядерный Core i9-12900K, в его случае снижение тепловыделения с 240 до 190 ватт практически незаметно, теряется нередко меньше 5%. В играх и вовсе можно ограничиться стоковыми 125 Вт. разница с 240 будет меньше 1%. Вот и получается, что путем легкой настройки можно сделать даже прожорливые топы ощутимо холоднее. Это же касается и видеокарт, особенно топовых RTX 3000 и 4000 серии. В погоне за высокими частотами они вынуждены серьезно повышать напряжение, из-за чего мы видим и 350 и даже 400 ватт TDP. Однако, как показывает практика, урезав аппетиты нового топа Nvidia аж на сотню ватт, потеряется меньше 5% производительности, а вот увеличение не дает даже пары процентов. При этом сделать это можно в два клика в официальной утилите от своего производителя. Есть и более продвинутая практика под названием Undervolting в том, что покупая любой процессор или видеокарту мы играем в кремниевую лотерею, подробнее про бининг и отбраковку мы уже говорили, ссылка будет в описании. Бывают чипы с большими токами утечки и меньшими, сделанные из разного качества кремниевых пластин. Это приводит к тому, что получается разброс в рабочих характеристиках каждого чипа, и это вынуждает производителей грести всех под одну гребенку, выставляя частоты и напряжение таким образом, чтобы даже не самые лучшие по качеству кристаллы могли стабильно работать. А это означает, что, возможно, вам попался выигрышный билетик, и ваш процессор или видеокарта могут работать при тех же частотах, но меньшем напряжении. Поэтому при той же производительности они будут потреблять меньше энергии, что позволяет к тому же снизить температуру и шум. Но разумеется, в данном случае настройка сложнее, чем простое урезание TDP нужно будет проводить всесторонние тесты, чтобы убедиться в стабильности CPU и GPU при пониженном напряжении. И самый-самый последний вопрос, есть ли шанс, что в будущем производители снова смогут создавать быстрые и холодные чипы? Увы, в случае с кремнием скорее нет, чем да. Каждый новый техпроцесс дается все с большим боем, и конкуренция в чипах только растет. Так на рынок десктопных видеокарт заглянула Intel, а Apple активно осваивает взрослые ARM-решения, которые уже неплохо справляются с играми. Поэтому, дабы не отставать, лидеры рынка будут продолжать закрывать глаза на рост тепловыделения топов ради собственного престижа, даже если игра не будет стоить свеч. Но обычным пользователям, видимо, придется больше присматриваться к более холодным средничкам или же осваивать азы андервольтинга. Вот такая история. Надеюсь, вам понравилось и я все просто объяснил. Все ссылочки на наши соцсети ищите в описании. Жду вас в комментариях. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Пока.